Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Валкон, где мы рассказываем о традиции, вере, наследии предков, технологиях древних. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Чтобы понять, что же такое вера, религия, реальность и многие понятия, которые сегодня в обиходе, но люди совершенно не понимают, что они несут в себе, какие образы. С нашего древнего мировосприятия вера, это ведение божественной мудрости или ведение богов, их мудрости. Ведение божественного сияния. И писалось это после В нынешней. Ядь – это соединение мира явного с миром Вышним, Небесным. Это называлось вера. Это когда вы чувствуете душой соединение с богами, с вашими предками. Вера в понимании бытийном – Пишется по-другому. Это вера через «е». Есть. Это мера понимания человека, который слепо верит тому, что ему сказали. Вот сегодня у нас слепая, можно сказать, вера на те слова, которые произносятся ну, на каналах телевидения или то, что нам говорят в церквях и так далее. Это слепая вера, не понимая, что за этим стоит. А что же такое религия? Как всем известно, ре – это повтор того или иного действия, а альность, а альность это все, то есть все. А, а руна ал есть такая руна, которая обозначает образ все, то есть все, что нас окружает. Религия – это восстановление повторной связи между людьми и божественными нашими предками или богами или богом. Вот это есть религия повторная. Почему? Потому что порвали связь в ночь с Сварога. Перестали мы слышать и чувствовать богов и бога как такового. Потому что наше сознание закрыто на 95%. Мы что-то чувствуем, но нет этой связи. Сегодня, с 2012 года, эта связь восстанавливается. Поэтому происходят те события, которые мы наблюдаем. Поэтому происходит пробуждение души. Эта связь восстанавливается, начинают идти потоки света, несущие информацию, пробуждающую душу. И это есть восстановление той связи, то есть ре, повторное восстановление связи с богами. А лига — это и есть связь. Вот с точки зрения древнеславянского языка, лига — это связь. Поэтому сегодня у нас происходит процесс, и мы называем религиями все те теч течения, которые существуют, восстанавливающие божественную связь между людьми и богами или богом. Вот что такое религия. Но в силу того, что многие люди, которые трудятся на диве религиозном, накладывают свой отпечаток, то есть то мировосприятие, которое они несут, уводя... Многие народы с пути истинной веры или религии той же самой, как это отображается в мире. В христианстве более ста направлений, в мусульманстве тоже очень много направлений, сунниты, шииты. А изначально они вышли из веры, и эта вера несла определенные нравственные устои. Но так как мы были в ночи сварога, и цивилизация серых, то есть технократов, правила здесь, она изменяла, ставила запятые во многие наши религиозные учения, уводя людей в сторону или исходя из того, что они хотели получить определенный гешефт или определенную энергию для себя. Поэтому.. Обманывали. Наш зритель ABC задает такой пространный комментарий и вопрос. Надо спросить с наших предков за то, что они нас не слышат и то, что они нам не помогают. Отвечаю уважаемому зрителю. Во всем, что происходит, не предки наши виноваты и вообще виновных нет. Надо смотреться чаще в зеркало. Все, что с вами и с нами происходит сегодня, заложено нашими мыслями, делами и поступками в прошлом и в этой жизни, и в предыдущих жизнях. И это школа, которая показывает нам и учит нас, как правильно поступать, как воспитать свою душу, чтобы эта душа была развитой была в свете вот поэтому вопрос и претензии к предкам некорректно больше смотрите на себя и занимайтесь своей душой своими недостатками что же такое цивилизация это современная жизнь которая несет что разрушение души когда меньшинство управляет большинством морочит им голову забирает Энергию и паразитирует над людьми и паразитирует над природой вот это цивилизация. Более подробно мы можем разобрать с точки зрения старославянского языка в следующих наших выпусках. Если будут у вас вопросы, но мы воочию наблюдаем, что сегодня в данной ситуации с цивилизацией происходит, а у нас была культура культ это образ жизни образ мыслей а Ра – это божественное сияние то есть образ мысли с божественным сиянием вот что такое наша культура и на сегодня я хочу закончить этот выпуск и пожелать вам чтобы вы задавали вопросы по данной теме дальше мы будем разбирать многие понятия чтобы было понятно в чем мы живем, зачем мы живем, смыслы нашей жизни. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.